Так. Эм, СГшка без армора. Мне кажется, честно, что порой да не мискрикает, а специально покупает, забывая про армор. Бывает типа. Кульшол на б Тиммейт его выходит там на пленд. То есть его сейчас в момент задача быстрее стянуться на пленд, Причем делать это тихо и как бы спин пройти. Амден um, Зачем ты вернулся, блядь, на Б? С плюсами в положение Зачем то кидает флешку И как бы все, то есть, ну... На месте Д надо было продолжать пикать Типа. ему игре, конечно, но это полный трэш. То есть у тебя чел с пачкой сидит в паласах. У тебя есть возможность выйти в спину оппоненту. Но что зачем зачем было разворачиваться на б Кстати, замечу. Уже третья или четвертая игра идет в рамках, ну, на карте Мираж. А катачникам как было по барабану на этот b сайт так и осталось по барабану на Б-сайт. Пачка выпала в яме. Ситуация 2 в 4. Все печально. Есть инфа, что на шарте тип. Убивает типа на шарте. Что будет делать дальше? Так. Второй тип запушил. Минута времени еще есть у Дэна. Ждет, что его еще может запушить. Окей. Ну... Я бы играю на сильных, конечно же, предположил, что второй тип где-то тоже сидит на планте, но окей. Вот эти вот... Через движение на, на пару блин пикселей, я не могу понять, что это Убивает еще одного типа. Все, ну тут такая ситуация, что теперь у кт есть преимущество по инфе. То есть Дэн-то не знает, где ласт. кт знает, куда идет. То есть, ну, есть надо Дэна чекать, все. Ну, Дэн, Дэн, блядь! Блядь. Ну, знаете, тут как бы похлопать, блядь, можно. Взят ты кладши 4 опять же. Но, опять же, внимательность, что у Дэна, что у КТшника нулевая. То есть, у я не знаю, почему не начал даже близко по Дэну стрелять раньше, чем Дэн по нему. То есть только когда Дэн уже зашел за ящик Ну под ящик уже почти полностью КТшник пострелял, и Дэн на это внимание. Пострелял в смог И КТшники После того, как убили их тиммейта На Б планте Сразу стягиваются на Б сайт Так, скинул пачку Отлично, а нахуя О, Понял, что блядь, он на Ди в паласах ну идет. Ну, тут как бы понятно, что вроде все съебались. Блять, так открыто ставить, конечно, это опасенько. Чел мог, сорта убить его. Ну он тут чел просто топает уже у тетрисов. Блин. <вы> <су> <су> о, привет! А <су> <су> <Блядь. су> он не фузик такой, потом повернулся, такой о, привет! <су> Сука! Да что следить не так, блять, на этом ранге, баный в рот? Ну серьезно! Ш что в его мозгу происходит, почему? Типа, да, окей. Слышишь, как пачка начинает просто натикать, как не знаем а что. Но, блять, его это убили с КТ. Одного. Второго тоже, блять. И ты просто ты диффузишь. Блять, конечно, КТ с таким дилеем выстрел сделал. Счет 9-6. У команды Д на два бота. И они приходят за КТ. Ну, я думаю, где-то, может быть, Пару раундов возьмут за КТ, но не более. Выиграть игру точно уже не навряд ли смогут. Опять же, Б-сайт абсолютно пустой. Дэн занимает под паласами. Господи, на прошлом стриме я объяснял позиции на планте. Так, а что, где, где последний враг? Так, где же, где же? Так, так, я его нету, где же? куда же он делся? Возьму калаш, пожалуй. А, что. Ой, точно, пачка же, блять, на Б стоит, господи. Он ну, уже просто. Чё, просто так кидает хаешки, там гранаты. Куда ты идешь, братан? Все, пачку не раздефл. Блять, ну что? Ой, блядь, это ж надо будет реально, блядь, проступственно сало. Ну, ну, ну серьезно, ты уже по времени проебал все, что можно, блять. Ну пачка уже. Пришел на планс тикает как не знаем, что. На черт черт ешь, блядь, ее пытаться диффузить? Алло. Че, у тебя нет диффузов, блядь... Она уже просто сейчас взорвется. Опять под пластыми встает, и Господи, но ну я же тебе показал ему позицию. Блядь. А Б-плант опять, блядь, пустой. Мид пустой. Просто 4 типа сидят на, на планте. Как бы вот играет из выигрышной превращаются в слитую Потому что тиммейт ты тут дичь творили. Опять же, никого на Б-планте, а только один гордый бот. Ну, в принципе, он вот, недалеко я ушел. Тиммейтов, Дэн опять сливают, чел падает спокойно, убивает, потому что стен стоит под паласами. Потому что ну, это, ну, это дефолтная позиция. И Дэн, у нее уже десятый раз становится, ну.. Блять, ну, ну нельзя вставать в одну и ту же позицию по миллион раз. Ну, как бы Тебя один раз убили, все. чем стоишь еще туда раз? Ну, отлично, блять. Двоем подплался. Эх, заебомба. Оп. Ну вот какой раунд подряд уже. Ну вот где здесь он... 5-5, 6 раундов подряд и он стоит под паласами а не, на таки он тоже стоял. 7 подряд раундов из 7 он стоит под паласами лан, холим еще причем на прошлом стриме он хотя бы когда стал под пласт, он иногда менял позицию с тем, что он вставал еще у ящика. Блять, он опять лезет под пласт, ден, алло, блять, на планте есть миллион других позиций, ну хватит ты вставать, блять, ты ебаный зибаный подполаз, блять, тебя суку убивает там уже какой раунд подряд. Я вообще на похуй запушил, блять, чуть паласы, блять. Так, убил типа, Вышел, он не перестрелял. Кейс okay, инфа что вышли уже на плант. Кстати, типа, в коннекторе с пачком можешь сейчас очень неплохо подловить. Если он, блядь, посмотрит. Уху. Так, минус 2 оформил. Нужно быть понимаем, что едем в окне. Один слева топает. Блядь! Ой, блядь! Что? Кого, блядь? Какая же шара это залетел, у дэна! Ебать! Ему просто дико повезло. Он попал в типу последней пули в голову и еще остался на одном хп, блять. Что, блять, кого? Такое, такое не должно было выигрываться. И дэн опять идет под подпалась, твою мать. Мама раздень меня обратно, что творится, блять. Тип вышел тетрис, блять, дэн, блять. Это вот называется? Как выиграть раунд, а потом его сруинить? Встать под паласы, все. Вот для Дэна это я понял. Это вот, вот позиция, который, за которой, блядь, раунды сливают, сука, Тэшник. Потому что импакта в вот, этом Дэна 0. То есть, ну, встань ты под паласы на чек выход с ямы, то есть, ну, у боксов было бы все гораздо, блядь, лучше. Но Дэн, сука, стоит под паласами в глухую, все. А, ну под паласы, ну я понял, Дэн. Молодец, сейчас ты по, по своим паласами опять следишь раунки, типа. по Вышли явно. Окей, Дэн до сих пор стоит. Дает спокойно пройти типу с тетрисов в коннектор. Забайтил тебя сам своих тиммейтов. Все, Дэн, браво. Охуенная позиция, блядь. Пиздец, мне жопа гонит просто, блядь. Эта позиция под палацами просто похоронила большую часть раундов.